Меня зовут Инна, отдел снабжения компании Фундамент СПБ. На дворе золотая осень, и по традиции мы приехали на бетонный завод. Сегодня мы в гостях у одного из основных наших партнеров, АО Беатон. Мы находимся сейчас на производстве номер два, которое находится на Волконском шоссе, и хотим вам показать те вопросы, которые интересуют, наверное, каждого клиента. Мы сейчас не будем говорить о профессионалах, потому что все профессионалы уже все все знают. Сегодня с нами будет беседовать Ян Викторович, который является начальником производства данного завода, и все нам расскажет, покажет даже те места, которых никто никогда не видел. Здравствуйте, Ян. Добрый день. Хотели бы вот узнать, вот находимся сейчас, вот допустим, мы вот обычный потребитель, да, мы хотим строить дом и страшно все-таки казалось бы бетон э, ну такой простой материал да но к нему почему-то у каждого заказчика всегда очень много вопросов вот да, начнем даже с того вот мы сейчас находимся здесь рядом щебень песок то есть ну вроде казалось бы простые инертные материалы как вот выбираете качество конечно да прежде всего нужно выбирать э, проверенных и надежных поставщиков бетона именно э, в тех которых вы уверены поскольку Бетон, все-таки, как вы сказали, это вроде бы, казалось бы, простое производство, но на самом деле состоит из многих составляющих и многих факторов, которые влияют на долговечность его. А именно, это бесок, щебень, цемент, те добавки, которые принимаются, рецептура, немаловажный состав, именно правильно подобранный, который позволяет выдерживать те прочности и отвечать за марку бетона. Мы делаем дорогой и качественный бетон. А Щебень мы подготавливаем сами, дробим. У нас есть дробильно-сортировочный комплекс. Материал поступает у нас в крупные фракции. Сами переграбливаем на те фракции, которые нам нужны. Потому что бетон бывает разных фракций, 5-10 10, 16, 5, 20. А вот скажите, вот щебень, да, который у нас вот лежит, вот приходит к вам партия щебня. То есть какой да. входящий контроль, если он есть, вот вы проверяете? Потому что многие заказчики, например, переживают, вот, ну чтобы не было радиоактивности. У нас имеется определенное оборудование, которое есть на каждом заводе, есть лаборатория, входной контроль осуществляется. Осуществляется контроль, входной контроль, как по песку, по щебню добавкам измеряются плотности а вот щебень как проверить вот пришла машина вот как как можно ну, по внешнему виду может быть уже нет щебень по внешнему виду это один из показателей но его берется партия mm -hmm. несется в лабораторию в лаборатории делается рассев если фракция допустим 520 то она и должна соответствовать 520 есть соответствующие госты в которых все прописано на ну, количество мелких фракций, количество mm -hmm. крупных фракций и также на радиоактивность. То есть все То делается есть... согласно ГОСТам. То есть бетон, который мы поставляем своим заказчикам, можно не бояться, да, что будет Да, самое радиации. главное, один из факторов, чтобы у вас в песке не было глины, которая как раз и влияет тоже mm -hmm. на, на прочность. А вот о песке. Вот, допустим, у вас идет, я смотрю, карьерный песок. То есть вы его дополнительно как-то еще просеиваете вот перед, перед тем, как он отправляется в резервуар или нет? Нет, дополнительно не просеиваем. У нас стоят единственное, что стоят решетки на бункерах, mm -hmm. на дозаторах, там они не позволяют просто большому, большой фракции, допустим, песка упасть на ленту. Mm -hmm. То есть а дополнительных просеиваний здесь не бывает. Только входной контроль. Ян, вот э, многие слышали истории такие, наверное, кто-то когда-то. Участвовал в таких историях, вот разведение бетона водой. Вы знаете, разведение бетона водой на объекте э, вообще не предусмотрено даже ГОСТом, и это запрещено делать, поскольку бетон разбавляется только пластификатором. А на, у всех водителей, у наших, которые осуществляют доставку, у них имеются емкости, имеются с собой пластификатор в нужном количестве, чтобы добиться нужно пластичности бетона на объекте. Вода не предусматривается. Вот, а если, допустим, Добавление. к примеру, приехал, ну, сейчас не будем говорить о вашем заводе, да, возьмем в целом, то есть приехал на участок человеку, например, там 10 кубов бетона, ну, и все прекрасно понимают, что он консистенции немного такой, густоват. Вот, и кто-то принимает решение залить туда, скажем так, 500 литров, 400-300 литров воды, да, не знаю, сколько, в каком соотношении это все будет добавляться. Чем это чревато? Что потом будет? Какие риски вот берут на себя люди, вот делая вот такие вот вещи? Чревато расслоением, чревато водоотделением. Надо будет нам с технологами поговорить на эту так, тему хорошо. больше. Это лаборатория. С нами сегодня нам все расскажет инженер-технолог Ренат. Ренат, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я все-таки смотрела на вот эту вот установку. Я так понимаю, что это оборудование именно для испытания прочности бетона. Да, прочности балки угу. получается образцы кубов стандартные. Угу. То есть здесь получается все-таки вот как раз-таки на 28-е, либо на седьмые сутки, да. ну согласно да, требованиям заказчика. Можно и на сутки, и на трое. То есть, да, вот, ну, согласно проекту какие испытания mm -hmm. нужны. Вот, а мы можем, например, какой-то образец вот с вами посмотреть, как это работает, потому что многие заказчики вот все почему-то э, не очень хорошо относятся, что вот, ну как бы аргументируют это то тем, что вот завод может там любой кубик раздавить. Mm -hmm. И как бы какая разница, и это не очень интересно такое испытание. Вот мы будем как бы применять что-то другое. А, вот как отбираются партии, как они номеруются, где они складируются, как они хранятся. То есть и интересно ли заводу, например, делать, не знаю, там, какие-то кубики заливать и завышать марку, вот, скажем так. Ну, сначала отбирается проба, получается, из пробы делаются образцы, то есть от партии бетонной смеси. После этого уже раскрываются формы, достаются образцы и складируются в камере нормального тверждения. Mm -hmm. вот. Потом они, естественно, там хранятся до 28 суток и потом образцы испытываются. Мы сначала, естественно, выбираем пространство, тип кубик, ширину, высоту образца. Так, это образец, так, количество дней 28 суток. Образцы мы маркируем, то есть мы пишем порядковый номер, наш состав и дату И, естественно, номер образца, то есть один или два Мы взвешиваем образец, записываем массу Потом мы проверяем размеры на соответствие Образец у нас соответствует, то есть 10 на 10 все правильно. Так, берем образец, ставим в кильзы и нажимаем на старт. Вы видите, образец набрал достаточную точность, больше 38,4 мега Это соответствует госклассу b 30 Гренат, вот, например, приехал бетон на объект. Угу. Я заказчик. Вот могу я как-то вот со своей стороны, вот просто принимая бетон, понять, приехал мне должного качества или нет. То есть есть какие-то вот... Какой он должен быть? Все-таки цвет может быть, консистенция какая-нибудь. Ну, цвет у нас а, не регламентируется по гостам. То есть можно проверить подвижность, температуру а, и расслоение. Как мы можем проверить подвижность бетона? Ну, понятно, что есть вот осадка конуса, да, да, то есть это специальное приспособление. А, ну, вот нет у нас этого конуса. То есть как мы можем посмотреть? Жидкий он достаточно, он густой или это в принципе без разницы, если он укладывается хорошо. Ну если человек опытный, то он поймет, какой должен быть бетон, а если уже нет, то естественно все по ГОСТу проверяется осадка конуса. Какие все-таки испытания бетона вот лучше проводить, ну, вот чтобы наверняка, если, например, большая конструкция какая-нибудь там в районе там тысячи двух полутора кубов, да, вот какие самые надежные вот, считаются испытания вот, после перед сдачей заказчику. Вот кроме э, того, что мы испытываем в лаборатории, например, там на седьмые, на восьмые uh -huh. сутки. Какие еще применяются вот варианты? Ну, отрыв со скалыванием, э, выборивание кернов, испытание на прочность, измерительные прочности бетона, то есть ультразвуком. Uh -huh. То есть, э, в принципе, все вот эти варианты, они подходят, допустим, для проверки бетона или же все-таки есть какие-то вот самые такие надежные вот у нас многие заказчики я в том числе вот все-таки считаю что наверное отрыв со сколом это более так надежно то есть уже уходит в лупе уже можно посмотреть да, и, да согласен ну а для вот таких небольших каких-то конструкций загородных небольших плит достаточно наверное все-таки испытания вот в лаборатории правильно? да правильно спасибо интересует еще такой очень серьезный вопрос многие наверное компании какие-то строители в частности и мы иногда с этим сталкиваемся когда например объем бетона кажется что он меньше да вот ну кажется что вот заказали например 100 кубов вот привезли 100 кубов а не хватило ну, здесь может быть много факторов там различных. Это какие-то проектные решения могут быть недоработаны, где-то могут быть недоработаны на участке какие-то вопросы. Но все-таки, бывает ли такое, что могут недогрузить? Все заводы нашей компании, они оснащены оборудованием высокоточным. Оборудование проходит проверку два раза в год по ГОСТам. Это что касается бетонного производства. Если асфальтное производство, там раз в год калибруются все. Потом у нас еще на заводе имеются весы автомобильные. И если клиент ну, начинает как-то сомневаться в объеме, мы предоставляем возможность взвешивания машин бетон. То есть мы взвешиваем его, делим на плотность, и мы получаем объем. В принципе, как-то так. А вот можно, да, опять же, говорить о недобросовестности, например, водителя? То есть может ли да, чисто вовсе, теоретически то есть а, водитель... Скажем так загрузить грубо говоря 15 кубовую машину по факту 15 кубов взять а довести до объекта 13 ну человеческий фактор может такое наверное может быть только не у нас потому что здесь ситуация какая все автомобили снабжен, снабжены э, датчиками gps э, программа показывает э, движение автомобиля его маршрут его остановки время а также вращение бочки mm -hmm. это миксера в какую сторону вращается миксер. Если сейчас обратить на автомобиль, который вот сейчас стоит под загрузкой, мы видим, что он вращается в сторону загрузки, а не в сторону выгрузки. Поэтому датчик показывает сторону загрузки. И когда автомобиль движется, и где-то он остановился и включился на сторону выгрузки, мы всегда его сможем увидеть, разгрузился он ну, где-то налево, там, захотел продать бетон там, или еще каким-то образом. Ну вот таким вот образом мы контролируем вот этот именно этот процесс доставки. Многие клиенты думают, что вот есть вот цена, например, 4 200 бетона закуп с доставкой, а вот кто-то, например, предлагает вот туда же за 3 950. Вот где можно, вот какие применяют вот, недобросовестные поставщики, какие хитрости применяют вот, за счет дешевления бетона? Вот, ну, в чем? Здесь все очень просто, очень просто. Первое. Это некачественный материал, а именно песок-щебень. Вы взяли песок не должного качества, а это с исключением глины. Он идет совершенно по другой цене. У вас экономия. Клиент получает некачественный бетон. Второе. Обманывают в рецептуре. И третье – обманывают в объеме. То есть, получается, вот эти три фактора, которые могут ну, сказаться на цене бетона, если вам предлагают более дешевый бетон, значит, здесь что-то не так. Потому что, понимаете, чудес же не бывает, а прибыль компании, она на бетоне не такая большая, здесь только можно получить с объема, с огромного объема. Если вы выполняете огромный объем, вы что-то заработаете. Если вы не делаете объем, то бетонный бизнес не такой прибыльный. Поэтому Здесь ничего не заработать. Ну, вы знаете, мы я вот говорил вам, мы не делаем дешевый бетон, мы его не будем делать и тогда. Мы будем делать дорогой, будем продавать по самой высокой цене. Потому что он качественный, и мы отвечаем за него. Но и это... это только все то, что. Цена складывается да. от того, что мы туда вложили. Вот и все. А... Согласна. Не... А вот, да. ну, вот, например, взял все-таки. Человек вот, э, дешевый бетон, но мы сейчас уже говорим про ситуацию, когда уже все, как говорится, все сделано, да? да, все ошибки уже совершили. Но тем не менее, да, чем грозит вот в эксплуатации, к примеру, вот такого плана? У то, вас со временем начнет бетон выкрашиваться на каких-то участках, фундамент может потрескаться, прочности заявленные у вас будут не соответствовать действительности, если положено положить 330 килограмм цемента, к примеру, на куб то недобросовестный поставщик положил куда там 280 килограмм там еще каким-то образом то то есть. Есть занижается марка, да, занижается марка марка а нас по факту выставляют бетон как b25 и продают как b22 с половиной mm -hmm. то есть они продают его вот пожалуйста делают вам скидку но это компании которые не смотрят вперед не смотрят в будущее и как вам сказать они они живут одним днем они хотят заработать сегодня но они не, не понимают что с ними будет дальше что этот дом будет стоять он мы строим же на века а не строим на 10 ну да, лет для себя, конечно. это просто невозможно в наших вот современных условиях этого просто нельзя делать а мы все-таки компания которая беспокоится об экологии неоднократно об этом уже говорили в других наших роликах вот но тем не менее потенциальных заказчиков все-таки интересует момент куда вот, например, остался какой-то бетон, не очень добросовестные заводы куда-то сливают, где-то в какую-то лесополосу, ну где-нибудь вот там, где не ходят люди, но, к сожалению, наша земля имеет определенные резервы и нужно о ней беспокоиться. В компании Биатон все это предусмотрено, есть переработка бетона, стоит установка, вот она находится за моей спиной. Собственно, возврат, если нет на участке возможности, к примеру, там, замыть миксер, этот остаток бетона, он забирается, никуда не сливается, привозится сюда и здесь уже перерабатывается. Ян, расскажите, как это все? У нас в нашей фирме предусмотрено на каждом заводе немецкие установки да, для переработки бетона, так как правильно вы сказали. Они перерабатывают до 20 кубов в час бетона. А также можно миксеру замыться после того, когда он приезжает с отгрузки. И вот за нами мы видим, видите, вот этот материал, то, что получается уже с бетона. Грубо говоря, песок со щебнем выходит, и его можно уже в дальнейшем, в определенной консистенции использовать в добавление в песок. То есть а. это абсолютно чистый материал, да, который вот лежит. Чистый да? материал, вымыто с него молочко. И вода уже с молочком поступает назад в бетон, на низкомарочные бетоны в определенном пропорции, согласно рецептуре. Как правило, это до 30%. Этого достаточно. Но и весь миксер привозится, грубо говоря, там 500 литров выливает водитель, у которого имеется эта вода, он заливает ее сразу же в бочку, приезжает сюда, и здесь спокойно уже замывается. Программа здесь автоматически рассчитывает чистую воду, промывает весь бетон, и вот такой материал получается который даже можно сказать что это и, и не был бетон если глядя на этот песок он абсолютно чистый промытый наверное один из самых таких больших страхов потребителя что вот где-то там остался бетон а осталось там где-то там сто там 30 или там 10 кубов бетона я вот закажу сейчас и мне вот привезут там где остался какой-то вареный 10 раз переработанный и вот привезут мне и у меня будет плохого качества то есть вообще ну то есть Имеет такое право, вот такая мысль на существование, или это все-таки фантастика? Не, вы понимаете, после переработки, если в бетоне не использовались воздухововлекающие добавки, и они были, грубо говоря, слиты в рециклинг, то после рециклинга перерабатывается определенная пропорция, это совершенно не страшно. А, то есть это в принципе уже все ну, как все вымывается и ничего страшного. Да, то есть это уже идет, в общем, раскладывается изначально да, материал да, на все составляющие, после чего да. начинается цикл производства, уже, собственно, да, как да. он это должен быть. Абсолютно верно. Яна, еще тоже такой составляющий компонент очень важный, цемент. Вот в этом году у нас были небольшие задержки, то есть откладывались какие-то заливки, что-то переносилось, потому что не было цемента. Сейчас у нас все нормально с этим вопросом? Да, сейчас поставки нормализовались, перебоев нету ни с цементом, ни с песком. Все нормально, грузим, в обычном режиме. Причем, если касаемо цемента, хотел бы рассказать вам немножко про приемочку. Наши небольшие секреты и тонкости. Если обратить внимание вот на приемные трубы, на всех э, трубах они закрыты замками. Это сделано для того, чтобы водитель не смог перепутать, банку, куда ему скачивать какой цемент, потому что ведь в разных силосах может храниться разный цемент если он чисто случайно перепутается у вас будет э, испорченный цемент, а это как правило что вы должны делать, либо вы должны занижать марку, кому-то грузить на низкомарочные либо, ну, как недобросовестные делают, там просто обманывают и грузят непонятно что Вот этих вот в трех, четырех, да? Три? Да, здесь четыре в четырех силосах вот в этих сколько хранится, какой объем цемента? Вот допустим, вот сейчас у вас, например, стоят полные силоса, но нет цемента. То есть вот сколько вы можете, то есть сколько в сутки, двое, сколько может отработать завод вот конкретно на вот этом объеме? Ну, здесь 250 тонн цемента. В каждом силосе, а, вернее, 250 это получается у нас в двух, получается 500 тонн, да, в двух. В каждом силосе по 125 тонн, получается около 500 тонн. А, и вот плюс вот еще вот. один силос у нас идет это для микрокримнезиома, то mm -hmm. есть для сухой добавки. Сейчас очень актуально становится вопрос зимнего бетонирования. Сейчас вот пара недель, да, и начнутся вот эти температурные какие-то колебания непонятные. Вот чтобы бетон доехал, сколько по времени надо? Ну вот, и не снижается ли вот за счет вот этих вот всех противоморозных добавок, каких-то пластификаторов, вот качество бетона, ну не занижается да нет конечно ни в коем случае не занижается потому что все в соответствии гостам то есть до нас это уже все люди придумали умные мы исполняем только <laughs>, требования определенных правил нужно вот бояться людям укладывать зимой бетон строить плиту например если мы говорим о загородном если это какие-то коммерческие объекты то есть ну, вызывают какие-то вот именно сложности конкретно с этим материалом вот низкие температуры вы знаете, для производства, для нас, трудностей не возникают. Но ведь вы же сами понимаете, что бетон, мало того, его нужно произвести, его же ведь и нужно и сохранить, для этого необходимый прогрев конструкции. Поэтому вот каждый... При соблюдении всех условий, вот мы прогреваем, допустим, электропрогрев у нас, мы, значит, закладываем туда все провода, все это греем, вот. а вот процесс укладки вот, э, сам по себе, то есть вот какие-то добавки, они же сохраняют его, правильно, чтобы вот, он пластичный был. Да, конечно, используются противоморозные добавки, все пластификаторы, ну, никаких трудностей с этим нету вообще. А качество нет. бетона вот, не становится хуже? Вот. Качество бетона не будет становиться хуже, если вы будете применять температурные режимы материала, воды. Бетон будет выходить градусов 18-19, это вполне отличная температура и все будет прекрасно у вас на объекте. Вот мы при приемке бетона, уже когда начинаются нестабильные температуры, у нас у каждого прораба, бригадира, ответственного за приемку, есть термометр. То есть по приходу миксера мы проверяем температуру бетона. Какая должна быть температура бетона по приезду на объект? Вы знаете, заказчики, как правило, трактуют это, ну, вернее, требуют сами температуру. И когда мы получаем заявку на бетон, мы видим, какая температура должна быть при приемке. Мы стараемся ее придерживаться. Согласно э, схеме логистической, смотрим, сколько ему ехать туда, какие потери по бетону будут. Поэтому мы стараемся работать под заказчика, если ему нужно 18 градусов на объекте, мы ему дадим 18 градусов на объекте. Плюс-минус, ну я думаю, наверное, 5 градусов где-то. Вопрос 5. такой: вот. Жизнеспособность бетона в зимний период, она вот какая? Вот, например, вот сейчас минус 10. Вот у нас завод находится в 70 километрах от объекта. Сколько вот будет выживаемость этого бетона? То есть насколько далеко зимой можно вот вести эту машину, вот, чтобы все хорошо при укладке? И с учетом того, что мы еще укладывать же его угу. будем? Ну, я думаю, 70 километров это не очень большое расстояние. При применении определенных добавок он туда доедет свободно. Единственное, что да, мы, по-моему, около 20, минус 20 градусов мы уже стараемся практически не работать. При минус 20, потому что и с насосами проблема. Ну и вообще, конечно, бетон начинает вести себя по-другому. Чем ниже температура, тем более сложнее, конечно. Ну а до минус, я думаю, до минус 20 градусов там... Как-то еще можно работать. Минус 15. Ну, мы тоже не работаем в экстремальных температурных режимах, потому что холодно все-таки занимаются укладкой люди. Вот, но до минус 10, до минус 12 15. градусов, 15 да, градусов можно спокойненько, не бояться все это укладывать, применять электропрогрев и не бояться абсолютно за свою конструкцию. Ян, такой вопрос: очередной, да, может, где-то понятно, что все используют добавки, все их применяют. Какие добавки существуют и в каких условиях их применяют? Ну, добавки разные. Пластификаторы, противоморозные, замедлители. Для этого на заводе необходимо иметь как можно больше линий, чтобы использовать разные добавки. На нашем заводе мы используем 6 линий химдобавок. То есть они все независимые. Под каждую линию свой трубопровод, весы. Все технологично, очень точная дозировка происходит. То есть можно быть стопроцентно уверенным, что если, допустим, мы заказываем минус 10, к нам приедет именно минус 10, а не минус 5. А да, это сто процентов именно так, потому что, понимаете, когда у вас разная добавка идет, ее нельзя смешивать в одном трубопроводе, ведь она имеет свой, свой путь до весов, и она остается в трубопроводе. Поэтому и делается для каждой химдобавки своя линия, чтобы исключить попадание разной химдобавки и смешание. Ведь некоторые бетоны даже э, производятся таким образом, что химдобавка в определенном э, процессе должна вылиться одна и через какое-то время должна вылиться другая с других весов. Вы храните вот в таких вот больших резервуарах. Сейчас э, период вот непростой пандемии. Да, вот очень многие производители различных строительных материалов столкнулись с тем, что стали какие-то перебои, допустим, с каким-то. Материалом, который поставляется за границы. Вот эти все добавки они производятся в России или где-то в другой стране? Да, все добавки производятся у нас здесь, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А, то есть, в принципе, даже вот производство предусматривает использование ну, своих каких-то уже материалов. То есть, это, соответственно, уже говорит о том, что где-то можно что-то сэкономить, какая-то логистика и так далее. Ну, что, что приятно, не прибавляет вот, все-таки цену за материал. Ну, в нашем случае. Да, совершенно верно. Мы давно уже импортозамещение, можно сказать, провели. Мало того, я вам скажу, что даже запчасти для заводов, все для, хотя заводы используются все импортные, но все запчасти, ну, на, будем говорить, наверное, на 90% они производятся у нас здесь. Mm -hmm. За нами находится склад добавок, в котором расположены 6 емкостей по 3 куба. Кстати, поставку они осуществляют наши поставщики этих добавок очень своевременно мы всегда заранее заказываем нужный нам объем чтобы не хранить долго добавку. потому что они могут портиться и если добавка вдруг уже потеряет свои свойства мы ее возвращаем поставщику они ее утилизируют ну можете посмотреть все емкости подписаны во избежание опять же перепутывание слив слива не в ту емкость добавки после использования Емкости, емкости обязательно замываются, подчистую. А вот вопрос экологичности. Вот насколько опасный, то есть насколько опасен там, допустим, химический состав вот этих вот э, добавок, или они же все-таки органические? Нет, это органические добавки здесь абсолютно безопасные. Даже емкости, в которых привозят э, э, эту добавку, их можно использовать э, в любом другом, я не знаю, даже в садоводствах можно использовать, там или еще каким-то образом. Они обычно замываются, и никакого запаха после них, или еще чего-то, или попадание на рук, там ничего страшного не происходит. Химия, да, которую так все обозначают, не совсем и химия, да? все-таки это больше а -а -а. натуральный продукт и боятся применять в своем жилом доме этого не стоит, правильно? Да, это обычная органика не знаю, люди дома делают у себя брашку, потом из нее делают самогон это тоже применяется все, все натуральное Мы сейчас находимся в святилище в сердце завода это операторское То есть здесь абсолютно все процессы которые задействованы на всем заводе они именно здесь вот запускаются контролируются и вот с этого все и начинается, правильно? Ну да, можно я вас немножечко поправлю? Ну, здесь мы находимся, можно сказать, не сердце. Сердце у нас это смеситель завода, а здесь у нас голова, будем так говорить. <с nose> вот за нами это шкаф управления, здесь контроллеры, автоматика завода, весовые терминалы. А там далее вот уже идут компьютеры. То есть, в принципе, на вот этих вот датчиках отражается вся информация по выпускаемой продукции завода, правильно? В принципе, да, информация о взвешивании, будем так говорить. А все, все остальное находится в компьютерах. По сути, это есть весы, которые отмеряют нужное количество материала, добавок, песка, щебня и уже после этого при правильном Взвешиванию это все происходит производится уже в производство идет. Да, все правильно. Здесь отображены просто весовые терминалы. Они дублируются на компьютере и уже программа пересчитывает вес кубатуру согласно рецептуре. Все. То есть исключается в данный момент происходит, извините, перебьют, происходит набор на весы, материал. Угу. То есть исключается такое, что, например, мы заказываем 25 бетон привезли нам 22-й. То есть вот вся автоматика, то есть она это все контролирует. Абсолютно верно. Мало того, хочу добавить, что информация, которая выдала программа, она не подвержена никаким исправлениям. Если заказчик потребует выдать информацию об отгрузке, мы ее можем распечатать. Ее невозможно изменить ни оператор, ни я, ни никто, кто бы это ни было, не может изменить то, что написано вот этим компьютером, то, что выдано этим заводом. А с завода вот нам на объект приходят вот такие товарно-транспортные накладные. Значит, они приходят уже отпечатанные, то есть, в принципе, в ручном режиме ничего не прописывается, только ставится подпись того, что водитель выехал с объекта. Вот, какая информация содержится вот в этой ТТН? И ну, что, что самое такое необходимое, на что нужно обращать внимание по приходу миксера на объект, вот, когда уже принимаем? Вы знаете, вот каждая ТТНК -ка имеет уникальный свой штрих-код. Этот штрих-код заносится при печатании данной ТТН в компьютер. И никакая подделка документа и фальсификация от нашей компании, якобы. Э, если у вас когда-либо от компании Биатон говорят, что везут от компании Биатон в бетон, но он выглядит не вот с такой ТТН, значит бетон, можно сказать, фальсифицированный. А были такие случаи, да? Ну, есть недобросовестные поставщики, которые, значит, покупая бетон в компании Биатон, выписывают свою ттн на более грубо говоря больший объем угу. и говорят бы при поставляют допустим если везут 9 кубов а говорят что привезли там 10 кубов продают беды Ну, это очень серьезно тот уже это прям, очень серьезно нарушение я бы мы с этим да мы с этим боремся и при каких-то разбирательствах конечно оказываем всяческие всяческую помощь клиентам при выявлении таких недостатков, но ну, это, опять же, если компания Биатон не осуществляет свою доставку, поэтому вот, когда самовывозные что-то покупают, mm -hmm. к сожалению, мы тут никак не можем повлиять на это. То есть все-таки лучше, лучше ориентироваться на да. производителя и быть уверенным вот, четко да. в объеме, четко в тех документах и соответственно уже в конечном результате, чтобы потом не, не было никаких вопросов. Сказали. Да, и мы отвечаем тоже вместе с вами, потому что мы все-таки строим. И такой, наверное, самый вот интересный вопрос. А какие значимые для нашего города объекты вот, может быть, какие-то строения большие. Что, что вот вы строили, что вы заливали, куда вы возили бетон? И какой бетон, в чем особенность была этого бетона? И вот все-таки сложность? А, ну, Мы принимали участие в строительстве западного скоростного диаметра, а, платной дороги М-11. Устроили строили Невскую ратушу, а, Мариинский театр. ну И вот один из самых знаковых таких объектов, наверное, Интересных для нас это была башня Лахта-центра Газпромовская. А, причем, когда заливали фундамент этой башни, данная заливка вошла в книгу рекордов Гиннесса. А, более 20 тысяч кубов залили мы ее за 2,5 суток. А, было в участие участии 8, 8 заводов, то есть 4 завода Биатон, 4 завода еще одной компании. заливали мы ее непрерывно. На объекте было 16 бетоном насосов, каждый автомобиль. Каждая машина, каждый миксер э, проверялся э, как с нашей стороны, лаборатории нашей страны, так и на каждом заводе сидела лаборатория э, турецкой компании, которая была генподрядчиком. И каждая машина, э, если как обычный бетон берет, э, проверяется осадкой конуса, то данный бетон, Б-80 марта там, э, была на 5.10, на щебне 5.10, она замерялась с помощью расплыва. То есть расплыв, делался расплыв бетона, э, рулеткой замеряли расплыв за 30 секунд, э, по-моему, если мне не изменять память, э, не должна превышать 50 сантиметров. 50 сантиметров. Если превышал один сантиметр, мы переделывали бетон. Там каждый литр воды на 9 э, кубов бетона играл критическую, э, представляете, роль. Во вообще, я сам первый раз, конечно, заливали мы такой бетон, но бетон очень интересный там использовалось несколько жидких добавок и несколько сухих добавок бетон э, такой бетон по моему э, испытания проходили в течение года год они делали этот бетон заливали э, кубики вот как мы видели в лаборатории mm -hmm. они делали эти кубики только уже э, метр на метр заливались такие кубы и вот такие кубы бетона испытывались После того, когда только через год они пришли ну, к какому-то решению уже, ну, в производстве, к созданию данного рецепта, и вот началась вот эта заливка. Там заливали мы и сваи, заливали 82 метра глубиной, тоже сваи очень такие интересные, там диаметр свай 2,5 метра и 82 метра глубиной эти сваи. То есть вот этот бетон, который у нас залит на Лахта-центре, то есть это абсолютно уникальный раствор, который разрабатывался в институте, да. и конкретно только под вот это строение, под эти грунты, то есть с учетом всех требований, которые были вот, геологами, да, и конструкторами и так далее, то есть под вот эти требования просто можно сказать, что это была индивидуальная марка бетона, которая вот там есть. Да, конечно, абсолютно именно так. Целый год разрабатывали этот бетон в институте. И после этого уже заливали. Спасибо вам, Ян, большое, что вы нас приняли у себя, все нам рассказали, поделились своими секретами. Покупайте всегда качественный бетон. Всего доброго. Будьте здоровы. С вами была Инна, завод Биатон. Всем пока.